Сказка «Медведь и мужик» Жил неподалеку от леса мужик, А неподалека от мужика в лесу медведь. Настала осень. Пошел мужик в лес Бортевой мед добывать. Нашел дупло в дереве с пчелами, Закинул веревку на дерево И по ней полез наверх. Начал мужик мед у пчел отбирать. По всему лесу свежим медом запахло, Учуял запах медведь, бросил Марину есть и на запах последовал. Уж очень он любил медком побаловаться. Подошел косолапый к дереву, взглянул вверх, а там мужик упчел мед, в сотах отбирает и к себе в блюдо складывает. Попытался медведь залезть на дерево, но не вышло. За лето так отъелся, что распух и стал тяжелым. Заревел медведь и говорит мужику. Мужик, а мужик, поделись медком. А мужик медведя увидал и говорит. Мишка, сейчас я тебе соты сброшу. Сбросил мужик соту с медом медведю. Медведь их съел. Не хватило медведю. Мужик, а мужик, скинь еще. Мужик скинул, медведь съел и разыгрался у медведя аппетит. Уж очень любят медведи сладкое, мало ему, больше хочется, просит он мужика еще дать метку в сотах. Озлобился мужик, если он весь мед пчелиной медведю отдаст, то и пчел он не останется, ему ничего не достанется. А все съест ненасытный медведь. Нет, Мишка, хватит, полакомился и достаточно. Тогда я тебя разорву, а мед съем, когда ты слезешь. Выбрал мужик мед сотых из дупла, настало время слазить. А внизу мужика медведь поджидает. Что делать? И решил мужик медведя обмануть. Слушай, Мишка, там меду так много, что не могу я все забрать. Сбирайся на дерево, да поешь. Да не могу я залезть, тяжелый стал. Так я тебе помогу. Видишь, веревка с дерева спускается. Ты хватай одной лапой за веревку, а другой ствол упирайся, а я буду тебя тянуть. Перекинул мужик веревку через сук. Сам стал спускаться по одну сторону сука, а медведь подниматься по другую сторону. Мужик спустился, а медведь поднялся. Смотал быстренько мужик веревку, пока медведь на дереве обустраивается, и ходу домой. А медведь только к дуплу поближе подлез, только лапу в дупло засунул, как пчелы, давай его жалить. Замахал медведь лапами. Немного медведь меду поел. Терпел. Терпел, когда пчелы его жалили. Но попалась к пчелиной семье хитрая пчела. Она как уж медведя в нос. Он с дерева и слетел. Да так больно ему стало, что побежал он, куда глаза глядят от пчел. Так и убежал медведь в другое место. А где был, уже не вспомнит. А про мужика-то забыл. А хитрый мужик принес мед домой. Выкачал мед в банке, накормил свою семью и оставил мед храниться в подполье на зиму. ели этот мед осенью, зимой и весной. А следующим летом мужик опять за медом в лес ходил. Но на этот раз без приключений. Вы были на канале сказки дяди Леши и Белки Форест. Пока!